Mm. <music>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 Программы «Не дать, не взять» и представителю вузовского сообщества Татарстана. Основной вопрос повестки у нас это создание общего календаря, общего плана антикоррупционных мероприятий вузов. Календарь из себя будет представлять цикл мероприятий каждого вуза, которые мы потом смонтируем в один общий, для общего удобства, для того, чтобы мы могли проще взаимодействовать друг с другом. В приветственном слове заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Татарстан подчеркнул актуальность профилактической деятельности в антикоррупционной сфере с учетом нововведений в законодательстве. Замминистра отметил, что в рамках реализации республиканской программы антикоррупционной политики на ближайшие годы реализуется молодежная антикоррупционная программа «Не дать не взять». Такая программа уже начала активно работать, только с июля по декабрь 2017 года было проведено 53 мероприятия с охватом 15 тысяч представителей молодежи из 18 муниципальных образований Республики Татарстан. Есть, например, еще 5-6 лет назад, согласно социологическим исследованиям, у нас